Ну а это, ребятки, то, что называется минус, минус. Это вот все заплывает с основной речки. Вот в эти вот каналы стоят заграждения, там стоят шлюзовые ворота дальше. Заграждения стоят, чтобы вот эта вот зелень Вся туда дальше не шла, в канал Куда этот канал идет и для чего Ну, скорее всего, просто слив а, Канализационных а, вод Потому что Я практически не видел ни одной машины Которая откачивают Вот именно фекалии всякие И, скорее всего Ну, не скорее всего, а Я больше чем уверен в этом, что все Фекалии сливаются в воду Как в Бангкоке Так же и в Паттайе Потому что просто их не, не откачивают, некуда их откачивать, сливать и вывозить. Ну, вот и, он, и знаменит, наверное. Ну, не только этим. Просто я говорю, что есть плюсы, есть минусы. И с ними надо выживаться. Так что, кому не нравится, просто сюда вам приезжать не стоит. Это не ваша страна. И делать там не дальше с вами в общем девчонки и мальчишка не знаю видно вам не видно второй этаж просто заброшенный там никто не живет и дерево прям росло уже в стену самого дома то есть сверху тоже дерево растет крона спускается вниз ну первый этаж там еще непонятно, что-то вот бы какой-то салон парикмахерский, а в основном там уже и вот строение тоже такое же, в принципе все этажи заброшены. Оказывается очень много здесь вообще старая кладка, прям видать что старая старая кладка. Поэтому... И на улице у нас прям солнышко начинает припекать, а после дождика очень жуткое испарение идет. Поэтому прям некомфортно ходить гулять. Ну, в Бангкоке намного чаще дожди происходит, чем в Потому что город много влажности, и ТП. Ну, пойдемте дальше. Ох, у меня навигатор ведет. Это пиздец, ребятки каким-то закоулкам улочкам непонятным то есть вот такая улочка где-то метра два с половиной шириной может быть два даже понятно, да два с половиной точно вот такие вот окошки маленькие то есть, в принципе, два байкера только могут разъехаться ну три это прям прикирочку Навигатор непонятно мог вот по этой улице давно еще там раньше свернуть направо, нет, он меня повел какими-то заколовками непонятными. В общем, гуляем. О, жарко, душно. Нам сейчас не хватает блатка живительного пива прохладного. И здесь у нас. Какие-то крупные тут, да, целыми мешками То есть рис есть такой темный, есть белый а, Фасоль мелкая, чечевица, если не ошибаюсь Еще что-то, горох ну, В общем, все-все-все, что вы хотите Любые фрукты сушеные Семечки В общем, все мешка Кукуруза, вот такой квартал О, так, все. пойдем дальше с вами и мы с вами чтобы у вас было понимание идем по улочке сон это улица догал сон и, и вот я решил сейчас обратно выйти э, к воде посмотреть что там какой-то молитвенный стоит. Ну, все под навесами, потому что дожди и навесы сделаны у кого-то на одну сторону, у кого-то на другую. Ну, я так понимаю, где нету входа и выхода, а туда слив делают. Где есть вход, а там делают, то есть, возвышение. Вот такие вот балконы. Здесь вообще балкон непонятно почему-то есть, а выхода нет. А здесь есть балкон, но никто не живет. И здесь, скорее всего, живут сами тайцы или приезжие. Ну приезжие имею в виду, имею в виду это ну, Лаос, Бирма, Камбоджа, Вьетнам, потому что здесь вот такое складское все помещение. Голове, потому что много машин в общем потеряться в Бангкоке можно легко в этих трущобах так что hello. кто хочет потеряться потеряется без проблем никто вас не найдет почему он то здание про которое я вам говорил чуть раньше Такое непонятное. Из квадратиков поставленное. Сейчас фокус сфокусируется. В общем, мы обратно вышли к воде. А здесь чуть посвежее. Все-таки хоть даже и на солнышке находишься. Ну, посвежей. Так. Ну вот они, красоты банкрока, ребят. Вот они, красоты Банкрока Честно, желания вообще никакого нету кататься по такой реке. Прям... У меня дома в Волгограде канализация в Волгу сливали. Мы ее называли речка Ванючка. Вот такого же цвета была. Так что я уже придумал название реки. Так что напишу речка Ванючка. Ну, не знаю, по запаху не подходил, близко не нюхал, но по цвету напоминает очень сильно. В общем, вот так вот здесь живут люди. Живут, работают, все рушится, никто ничего не делает, где-то делают, где-то забрасывают, ну, как и везде, есть богатые, есть нищие, нищи выживают в таких условиях, скорее всего. Ну работают, но по меркам Бангкока, конечно, это живут очень нищие склад фурнитуры для ну, оперточной ленты чтобы делать упаковку красивую для цветов для флористов в общем так скажу вам сюда надо будет ну, что пойдем дальше в маршруту для метро более в цивилизованный мир так скажем девчонки и мальчишки мы вот сейчас с вами находимся рядом со станцией метро в коа если я правильно произнес и если вы смотрели а, видео о минисиаме, я показывал вам а, банковский дорожный вокзал вот он старый вокзал этот есть, ну, внутри он уже как бы переоборудован более совершенный но обязательно следующую поездку я наверное начну именно с него и будем Дальше изучать Бангкок. Все прелести, все минусы, все плюсы. В общем, все, вы это все узнаете очень скоро. Оставайтесь со мной. Дальше будет интересно. <усь> Что, <усь> девчонки и мальчишки? Два такси хи а, ну, они здесь по-хитрому делают, они yeah. с той байки, короче, прокатывают, потому что это пешеходная зона, нельзя ездить, здесь вот, да, мы сидим рядом, сзади нас полицейский участок, а, Балишин. Ну, тут она одна мафия все, такси, Балишин, это одна мафия. И они прикатывают сюда, плюс с метра они сразу взлетают и поехали. Здесь уже маленький способ. И, на дорогу. и поехали с пассажиром Он прям кадр хочет, прям базирует говорит, Привет! Вот, значит, все таксисты, как правило, одевают маски специально, чтобы никто не обгорало Одеваюсь тоже в этой это я пора. То есть уже живу в черном, у меня как бы загар даже Когда-то хорошо, когда-то плохо у каждого у каждого есть номер а эти таблички такси таксист вас вез куда отвез то есть можно ну или пожаловаться искать молодцы давай вот так мы вот делаем все вот. в общем ну, все ребят я сейчас докурю и поеду уже в метро и мальчишки, первый раз вижу такую вот табличку, ну, плакат. А, смотрите аккуратно за своими деньгами, потому что метро много карманников. То есть, даже здесь в Бангкуте хватает этого добра. Девчонки и мальчишки, вот так вот перекрывается движение, опустился большой шлагбаум, который перекрыл и одну половину, и вторую. То есть, машины сейчас стоят, то успел проскочить, проскочили. А, поезд идет, вот почему. Такой железнодорожный переезд. Ну, прям на всю ширину, ну, то есть сколько, раз, два, так, раз, два, три, четыре, пять полос. И пять полос просто шлагбам перекрыл на складной, то есть небольшой, так он складывается частями, но он перекрыл полностью. И состав прям железнодорожный проходит. Ну, у меня батарея уже все садится, на этом а, мое, как бы, путешествие по Бангкоку на сегодня закончилось. Сейчас я еду уже домой, Шлагбам поднимается, ребят, смотрите, вы видите и движение обратно дальше. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Не забывайте делиться в соцсетях. Кому было интересно, можете писать мне в WhatsApp, будем лично общаться. И на этом еще раз говорю, это нет завершение моего ролика, моих роликов по Бангкоке. На днях я снова поеду, так что все будете смотреть и все будете знать о Бангкоке. Поехали! Возле метро можно, это станция Пенчамбури, сейчас я сделаю посадку и прям в аэропорт сразу поеду Здесь надо подняться пешком, ну, то есть пройти по эскалатору и потом подняться пешком В общем, оставайтесь со мной, со мной будет интересно Поехали дальше, девчонки и мальчишки Сейчас сделаю переход на станцию Макасан, это красная ветка, которая идет в аэропорт а, то есть с аэропорта вы можете спокойно, ну, до аэропорта доехать на автобусе, а с аэропорта приехать вот на эту пересадочную станцию или там поехать дальше. Ну, по-моему, следующее там уже конечно через две остановки конечно а, вот именно красной ветки. И уже быть непосредственно в Бангкоке. То есть, там, вот они, дорожные пути вот эти вот, по которым сейчас прошел состав. А вот он, а, сам к вам, который, то есть, ну, Половин состоит. И он перекрывает сразу две части дорог по и походы движения. Перекрывает полностью, то есть полос практически. Ну, здесь она немножко сужается. В общем, ребятишки камера остановится внезапно. Сейчас просто вам показывают да? метро или давайте, наверное, закончим уже про автобусы все эти кромо а, кто, прилетает, кто прилетает? прилетает на второй этаж когда вы прилетаете спускаетесь на первый этаж покупайте билет на автобус до подаи или до по куда а, также кто на такси берет хочет уехать на такси а с правой стороны куда вы, камера показываете там стоят терминалы с камеры поправлю в там берете тикет, смотрите, по-моему, вы на тикет в билете такой номер пробит, там 5, 6, 7, 13, 20, ищите, подходите таксисты таксисту договаривайтесь уже по цене. Без тикета они не работают, поэтому проходите, договаривайтесь им по цене. Ну, на этом все, в принципе. Через пару дней опять поеду в Бангкок а, снимать. Дальше уже подготовилась основательно, чтобы не было никаких накладочек. Кушать заложила. В общем, кому понравились мои серии моих видео, ставьте лайки, дизлайки, в соцсетях, делайте репосты. Оставайтесь со мной, будет дальше интересно. Всем большое спасибо. А, до новых встреч! I пока.